Участники по всему миру. Меня зовут Йонас Эрик Вернер, и я один из основателей компании Краудван. Всего пару дней назад у нас было наше всемирное событие, и миллионы людей смотрели его с легкостью. Сегодня я повторю пару вещей, которые я сказал на мероприятии. Но больше всего я расскажу вам о некоторых действительно интересных новостях. Как вы все знаете, 14 ноября мы запустим Микстер, и миллионы людей в Краудван... Ждут Микстер, включая меня, конечно, и запуск его 14 ноября. И когда мы его запустим, у нас будет много действительно крутых игр, которые понравятся людям. Потому что я знаю, что многие из вас на самом деле больше занимаются мобильными играми. Более 5 миллиардов человек делают это изо дня в день. И многие из вас делают это утром, вечером, во время обеденного перерыва и так далее. Итак, 14 ноября мы изменим мир. И примерно через полтора месяца после этого мы также запустим их преми премиальные игры в Микстер. Это игры, в которые также играют миллиарды людей. Здесь вам нужно немного больше навыков. Это немного жестко, против, но они очень крутые. И так далее. Так что у нас будет все. И вы сможете в мире всего несколько компаний, которые делают то, что мы будем делать. Но вы сможете транс транслировать игры Прямо на свой мобильный телефон. Не нужно много скачивать. И это делает его доступным для людей по всему миру. Посередине между Микстер, выпущенным в ноябре и премиальными играми в январе, мы также запустим эпиклато. Эпиклато тоже удивительная вещь: он будет доступен миллионам людей по всему миру. И также, как и с Микстер, где мы берем сетевую часть, где вы можете играть вместе, побеждать вместе. Выпекло то совершенно новыми способами, которые раньше не делала никакая другая компания. Я знаю, что мы изменим эту отрасль. И я знаю, что всем участникам понравится то, как мы это делаем. Потому что, например, если есть человек во Вьетнаме, выигрывающий, все люди в Канаде, в Бразилии, в Германии, они тоже выиграют. Так что мы играли вместе. И это заставляет нас играть вместе. Есть много интересных вещей, которые изменят индустрию. Так что у нас будет 90 дней самого крутого периода запуска в истории крауд-маркетинга в сети. Но есть период времени до того, как мы начнем этот запуск. И мы хотим дать всем членам по всему миру абсолютно лучшую основу. И самый крутой период подготовки к запуску. Итак, мы будем поступать следующим образом. Уже сегодня мы запускаем бесплатное обновление промо-акции Epic Promo. И вы получаете его до конца года если бы кто-нибудь сказал мне что-то подобное когда я начинал эту индустрию 25 лет назад я бы не поверил и они вероятно имели бы потому что у нас не было этих вещей когда я начинал но мы хотим мы хотим создать лучший период времени когда-либо так что теперь epic promotion идет в течение одной недели он будет работать как обычно но через неделю если вы хотите перейти с черного и выше вы можете сделать это только с криптовалютой, с биткоинами или эфириумом. В первую неделю, как обычно, и вы всегда будете, даже через неделю, вы всегда сможете оформить подписку на белый пакет с ваучером. И получите черный. И мы будем работать в обычном режиме. Вы можете купить любой пакет. И да, вы можете делать все с помощью ваучеров. Единственное, если вы хотите, чтобы промоушен был обновлен бесплатно, от черного и выше, это можно сделать только с помощью криптовалюты. И причина, по которой я знаю, что многие люди уже используют криптовалюту в компании, но когда мы начинаем работать с большими компаниями в мире, и мы делаем Миксер и Эпик вместе с крупными операторами, они не могут использовать ваучеры. Поэтому нам нужно научить каждого человека в компании Краудван, даже если у нас уже есть сотни тысяч людей, которые уже используют криптовалюту, нам нужно научить всех людей использовать это. Потому что вам нужно уметь работать с этим. Когда мы запустим. И есть еще одна очень важная вещь. У многих людей по всему миру нет карт. И у многих людей нет банковского счета. Но открыть кошелек для криптовалюты могут все люди во всем мире. И мы хотим быть уверены, что можем дать возможность Краудван всем людям. Не только от нескольких. Ко всем людям во всем мире. Поэтому все вы. Партнеры, все ваши лидеры следят за тем, чтобы вы использовали эти, эти два месяца. Научить как можно больше людей открывать и быть готовым к крутым запускам, которые у нас есть. И да, э, я могу пообещать вам одно. Неважно, сколько вы работаете и насколько большой вы строите свой бизнес до 14 ноября. Вы пожалеете, что не работали усерднее. Потому что когда вы увидите, когда мы за, запустимся, обещаю, вы не будете разочарованы. И последнее, что в середине этого периода, собственно, 10 октября у нас мероприятие. И я могу просто так сказать. И мы зв звонили президентам, звонили старшим президентам, звонили директорам пару дней назад. И все они, о которых я говорил, получают информацию, о которых они говорят. Здесь нам нужно начать серьезную работу. Потому что уже 10 октября люди, которые посещают это мероприятие, будут частью глобальных изменений. Мы доставим вещи, которые я обещаю. Вам нужно сесть, даже если вы не на мероприятии, вам нужно сесть, потому что что мы запустим, изменит мир, э, отрасли и, наверное, жизнь миллионов людей. Итак, большое вам спасибо. Как я уже сказал, мы начинаем уже сегодня. Так что доброго утра, приятного вечера, хорошего дня. Где бы вы ни были, я с нетерпением жду возможности стать частью этих следующих трех месяцев. И больше всего я с нетерпением жду возможности поработать со всеми вами. Большое спасибо.